Друзья, всем привет! Такой коротенький видосик, может кому-то а, нужно. Есть 6 а, комплектов а, звезды, цепь, уже сваренными, а, проточенными вот этими флянцами, вертолетами, вот такими. То есть я их обрезал, он их а, целое ведро проточил и вварил. Остается только прикрутить на коробку поставить звезду на редуктор, накинуть цепь. В комплекте метр цепи. На каждой цепи идет полузвенок, соединительное звено. Вот. Это эти звезды значит 11-28. Эти два комплекта 26-13. Вот они у меня такие же стояли. Стояли, мужики. Вот он, этот комплект, который у меня стоял. Я его снял, тоже могу его отдать кому надо но здесь 80 сантиметров цепи, это остаток также соединительное звено, полузвенок я себе поставил вот такой комплект потестирую еще, замедлил его и 12-24, также понижение в два раза все новые и на всех метр цепи кроме вот моего бэушного ну ему еще ходить и ходить Значит, проточные вертолеты, вареные звезды остаются только прикрутить. Эти я не вваривал, потому что вот крупный шлиц, да, в основном. Но бывают попадаются коробки с мелким шлицом. Если кому-то надо с мелким шлицом, могу либо вот на 1326 поставить, либо вот на 1224. Вот этот комплект хороший, чем можно поставить коробку ближе к земле, да? занизить центр тяжести, то есть уже будет все покомпактнее. Плюс звезда будет и выше от земли. Вот как-то так. Ну, по тестю пока на своем тракторке вот этот комплект. Вот такие комплекты я ставил на, желтый, на желтую переломку. Франкенштейн у меня катался, но там стояли звезды катается даже где-то стояли звезды 19 и 16 зубов также эти звезды стояли э, на половине трактора который делал человеку помните да видосик половина трактора там такой же комплект был установлен и такой же комплект установлен на, на последнем тракторке э, видели также же 13 26 Толщина звезд 9 миллиметров. Всех. Абсолютно. Как-то так. Все это вареное полуавтоматом. С этой стороны сварку не обрабатывал. Обрабатывал только с этой стороны, где прикручивается гайка. Здесь до цепи не достает. Да и мяса побольше будет. Как-то так. Все, мужики. Кому надо, пишем, звоним. Вот как есть, вот так вот и отдам. Не буду я их менять местами, все дела. Понижение в два раза, понижение в два раза, понижение в два раза. Здесь уже сами считайте, 11, 28. Все, всем пока, с вами был Санек, скоро увидимся.